Вашу мысль, Владимир Владимирович, конечно, надо создавать такую страну на Дальнем Востоке, действительно, в которой бы завидовали китайцы. А, видимо, для этого нужно все-таки серьезно заниматься повышением благосостояния людей, прежде всего в провинции. Прежде всего в провинции. Элементарно повышать зарплаты. Мы видим, что это вопрос назрел. Врачи, учителя, медсестры. Понимаете, зарплата по 20 тысяч, которую мы знаем, во многом получать. Но с такими зарплатами даже при... мы определенные успехи у нас есть. Мы построили страну. Она действительно вошла опять в число сверхдержав. Но мы не удержимся в этом числе. В этом если мы не сумеем резко поднять уровень жизни населения Владимир разбудить русское национальное самосознание оно было закрыто советским интернационализмом уже 102 года национальная идея вернуть всех русских на родину и они богатые там не нищие они купят квартиры свободные на рынке у них есть деньги купят пустующие наши деревни и вот тогда, когда миллионы вернутся, я даже не имею в виду последнюю миграцию, а давно, начинается с староверов, вот тогда страна вздыбится. Так Александр Третий говорил про роль русского народа, так Сталин, ваш любимый, говорил. Он говорит, да, у нас много народов, но русский народ играет особую роль. Это он, грузин, сказал. Именно в победе наших во всех победах и в строительстве нашей страны. Вот это если мы сделаем, вы сразу увидите, вот они дадут идею. Она у них есть, их выгнали цари, советская власть, и ельцин даже сегодня они еще уезжают. Поэтому же сделать? Вот она идея: русский мир, сперва все русские в Россию, а потом мы с соседями, обо всем договоримся. На этом.